Всем привет! Вы на канале Как заработать в интернете. Сегодня на обзоре новый кран, на котором можно зарабатывать криптовалюту. Litecoin, Feyora, Solana, трон Binance Coin и Dogecoin. Данный кран называется CryptoClix. Похожие экраны у меня уже были на обзоре на канале. Кому интересно, ссылку я оставлю в описании. Итак, здесь вот есть... Просматривание веб-сайтов, прохождение коротких ссылок, далее выкупать кран и большой кран. Здесь можно один раз собрать и сразу же вывести на крипто-кошелек Также вы здесь будете зарабатывать пожизненно, 50% в реферальной комиссии, приглашая друзей-партнеров. И есть еще здесь автокран, который использует энергию. Чтобы зарабатывать в автокране, Нужно как минимум 10% энергии. И подождав вот 20 секунд, вы заработаете 50 тысяч монет. Далее здесь вот есть обычный кран. Точнее вот большой кран, который раздает 140 тысяч монет. И за день можно сделать 300 претензий. Здесь нужно разгадать капчу. Далее разгадать антибота. 6, 3 и 4. 6, 6, 3 и 4. И нажать кнопочку ⁇ Собрать прибыль ⁇ Далее здесь есть обычный экран. На этом экране мы можем зарабатывать каждые 5 минут. Нажимаем вот на обычный экран на обычном кране как видим 0 минут здесь можно зарабатывать пока не сделаем 1000 претензий выбираем здесь вот пальмы и разгадываем антибота 3 5 10 3 5 5 и 10 и нажимаем собрать свою награду итак good job также здесь есть просматривание веб-сайтов на данный момент здесь 19 сайтов и вот за 12 секундочек нам заплатят получается 30 тысяч монет нажимаем на ссылку ждем вот 12 секунд здесь кто-то рекламирует данный сайт, после того как таймер закончится, нам нужно разгадать капчу нажимаем вот на домовые трубы нажимаем проверить и нас опять возвращает на сайт и мы зарабатываем коины также здесь есть достижения давайте посмотрим и вот здесь нам даются такие вот награды завершить 40 коротких ссылок получается 120 миллионов ну довольно таки жирно неплохо так ну в общем кому это все интересно можете вот перейти, ознакомиться и посмотреть, довольно таки жирные здесь награды Итак, проверяем данный экран на платежеспособности дом на главную выводить я буду как всегда троны Выбираю здесь Tron, здесь кошелек или же идентификатор. Ввожу сюда кошелек Tron и нажимаю кнопочку мгновенный вывод. Мне нравятся вот такие экраны на которых вывод инстантом. Итак, перехожу на криптокошелек FaucetPay, обновляем страничку и смотрим. Вот наши троны, баланс, все платится. Данный экран платит. Кому он интересен, ссылку я оставлю в описании. Переходите и зарабатывайте. На этом у меня все. Всем желаю хороших заработков и всем пока.